Белок и кальций. Теперь вторая проблема. Мы посмотрим теперь белок и кальций, как они соединены. Мы узнали про холестерин. Мы узнали про то, почему, как соединения выходят, что мы не можем складировать белок, что для этого организм должен делать. Пойдем теперь к выводам. Если вы два раза больше употребляете белка, это значит 50% с вашей мочой и с поражением выходит ваш кальций. Вы теряете костную массу. Не только что холестерин, не только что у вас аммиак, не только что серная кислота. Вы теряете кальций, как раз из-за этого. Я потом объясню, почему. Когда был сделан опыт на 142 грамма белка, уже отрицательный баланс кальция. Диета, содержащая соевый белок, поддерживает Плюсовой баланс кальция даже при 90 грамм в день. А почему? Потому что там низкий уровень серы и высокий уровень фосфора. Гомеостазис. Если у вас нет равновесия, нет динамики, у вас ничего не работает. Ничего. Это внутренняя среда. Кровь, лимфы, ткани, жидкость, устойчивость, основные физиологические функции. Все это зависит тоже от от выбора белка и потери кальция. И теперь знайте, кальций никогда нельзя дополнить в виде принятия таблеток. Он не наполняется так. Он даже не войдет в вашу костную массу, он пойдет в желудок и будет там мусором. Больше всего разрушение костной массы и тазобедренных переломов Америка и Новая Зеландия – это самые большие страны употребления мясных продуктов. Самые большие. Этот слайд – употребление таблеток кальция, перелом тазобедренный. Вы идете к врачу, у вас остеопороз. Вам говорят, назначают таблетки кальция. В Швеции, где их употребляют больше всего, Дания, больше всего переломок. В соотносительности использования кальций, таблеток, тем больше идет переломов. Видите как? Все наоборот. Наука, ее нельзя спорить. Пусть говорят, что хотят, но это нельзя спорить. Никак. Что мы потеряем сегодняшнюю догму? Белок, употребляемый в пищу, повышает производство кислоты в крови которая может быть нейтрализована кальцием, а кислота в крови – это дисбаланс, это поражение печени, это система бактериальная уходит, это рак, это все все ваши заболевания. Ну что? Он может быть нейтрализован кальцием, мобилизованный скелетом. Вы должны вывести серную кислоту. Что делает организм? Он берет кальций из ваших костей и делает такой мячик, как буфер, вокруг этой серной кислоты, чтобы его вывести, чтобы она не сожгла вашу систему. Чем больше вы съедаете всех ваших ням-ням вкусностей, тем больше делается, тем больше вы теряете свои кости, тем больше вы теряете ваш скелет, тем больше вы теряете ваши ноги, тем больше вы теряете ваше движение. Все уходит. И не то Вы теперь возьмете еще таблетку еще усугубляете это. Это очень умное мышление. Остепороз вызван множеством причин. Но одно из важнейших – потребление слишком большого количества пищевого белка. Вам нигде это не скажут. Пойдем на сегодняшнюю догму. Большое потребление белка. Вы согласны с этим? Это везде. Потеря кальция с мочой тоже. Негативный баланс кальция у множества людей тоже. Разрушение костной массы – переломы. Человек может получить перелом не поэтому, что он падает. Я упала спят с лестницы, да? Но перелома не было. Все-таки встала сразу после этого. Но если кости слабые, и дисбаланс кальцевый там будет сразу. Человек даже может быть отшагнуться где-то. И если он жил так и питался, будет перелом. Потому что кость слабая.